Всем привет! Красивая и четкая речь – это украшение любого человека, независимо от возраста и статуса. Если вы стесняетесь выступать на публике, если вам сложно выступать структурно, то мы вам поможем. У нас вы научитесь структурно и четко выступать, вы приобретете навыки актерского мастерства, также научитесь импровизировать, пополнится словарный запас и улучшится ваша память. Мы не развлекаем, мы учим!